Друзья, сколько раз за день вам приходит спам? Вы рассматриваете новые возможности, вы рассматриваете дополнительный доход, срочно заходите, предстарт, дают бесплатно, 200 баксов и так далее. Сколько можно рассматривать? Либо вы делаете бизнес, либо вы прыгаете с проекта в проект, как мотылек, теряя время, доверие, последние силы. Задумайтесь об этом. Испортить репутацию ради реферальных легко. А что будет дальше? А дальше вы теряете доверие. А восстановить его очень сложно, а иногда бывает почти невозможно. Я вам не навязываю и не предлагаю. Я просто отвечу на вопрос, почему я здесь, в этой теме. Кэшап. Первое. Доходность. За полторы-две недели своей работы можешь заработать 600 раз больше от приобретенной ступени. Второе. Надежность. Рисков здесь нет. Благодаря уникальному маркетинг плану проект будет работать значительно долгое время. Работает он 2012 года. Проекту выгодно работать и не закрываться, даже если не будет притока новых людей. Здесь нет процентной ставки. Здесь нет... Как здесь работает, напомню, партнер делает один раз добровольное пожертвование и занимает место в очереди среди таких же участников, которые сделали, которые сделали пожертвование до него. Далее, при заполнении очереди, которых в проекте достаточно большое количество, система автоматически выплачивает вознаграждение тому партнеру, чья очередь подошла. Как это работает, было рассказано в моем ролике «Как движется очередь». Еще кроме этого, ознакомьтесь с маркетинг-планом обязательно. Третье – популярность. А сейчас партнеров свыше 108 тысяч. Со всего мира – Россия, Казахстан, Украина, Чехия, Латвия, Эквадор и другие страны. Это тоже позу нашего проекта. Четвертое – авторин-инвест за счет системы. Многие говорят, что дорого, а вы задумайтесь. При входе в 5, в 6, в 8 долларов. За какой период времени вы заработаете, как здесь? Сколько людей надо пригласить, чтобы из пяти заработать 50? Это в одном случае. А сколько ты уже потерял? Проблема не в сумме, проблема в тебе. Оценивай себя по достоинству. Это возможность. Как зарабатывать у вас есть. И вы в любой момент. Можете воспользоваться. С вами была колена Лапика. До новых встреч. Это ваш шанс. Решайте, принимайте решения. Берите ответственность за себя.